Здравствуйте! Холодильник не работает. Одну из этих причин мы рассмотрим сегодня. Может и не работать из-за реле, который стоит в задней стенке холодильника. Может работать также от термостата. Но реле как у меня работает, я его проверял, что оно рабочее. Теперь необходимо только убедиться, рабочий ли термостат. Но первая причина не работает термостата, это внутри, когда холодильник вы откроете, лампочка не будет внутри гореть. Это тоже может быть причиной не работы термостата. Но лампочку если замените и она не горит, тогда надо искать причину здесь. Итак, открываем эту панельку, крышку берем нож и аккуратненько ножом открываем. Эту лампочку мы вот, сняли ее, потом снимаем ручку терморегулятора. И теперь откручиваем все болты. Их здесь три. В трех местах болты открутили. И не забываем также открутить еще гайку на самой ручке терморегулятора. Берем ключ под данный размер гайки и откручиваем. И снимаем эту крышку. Итак, сняли крышку и вот наблюдаем. Вот этот термостат, он варахлит. Можно его снять для удобства, чтобы был, а можно не снимать и так. Тут причина одна. Слабый контакт. Контакт или прилип, можно сказать, прикоксовался или прикипел. Вот мы видим, здесь есть язычок вот такой. Вот внимательно смотрим. Плохо фокусно. Так вот постараюсь получить, показать, вот здесь. Маленький язычок. И мы его несколько раз должны нажать. В И щелкаем. Нажимаем туда. Не получается, значит вверх. Слышно? Заработал. Вверх нажал, он заработал. И так несколько раз процедуру эту проделал, для чего, чтобы контакты маленечко там очистились. И когда они очистятся, он будет работать. Вот так легко можно исправить небольшую поломку в холодильнике, когда... Контакты на нем прикипели. Термостат, можно сказать, не рабочий. Не спешите покупать новый термостат. Его то легко заменить, конечно. И каждый сам может его заменить. Тут сложности никакой нету. Только необходимо будет покупать новый термостат. Это, опять же, и деньги, и время. А если еще в каком-то населенном пути живем, где нельзя купить его, то это очень неудобно вот наша небольшая поломочка устранена и такой самой последовательности какой мы разбирали и также мы собираем будем аккуратно только чтобы здесь проводки не прижать лучше дополнительно взять еще на скотч тут прижать потому что если проводок мы прижмем то действительно это будет непоправимое дело потому что мы передаем провод чтобы этого не произошло лучше тут взять аккуратно на скотч присоединить ну вот и все как мы видим Холодильник наш работает и слышим. Слышно, он работает. Все, холодильник работает. Небольшую поломку устранили. Я думаю, каждый может с этим делом исправиться. Не будем спешить вызывать мастера на устранение данной неисправности. Постараемся сами, что в наших силах, исправить. Ну вот и все. Надеюсь, это видео было полезным